Хочешь экономить на своих покупках или зарабатывать на покупках других? Регистрируйся в партнерской программе Пен e и зарабатывай до 11% с каждой покупки на Алиэкспресс. Ссылка в описании. Пятое место занимает Chui 10 Pro с числом заказом более 1070 штук. Стоимость данного планшета составляет от 165 до 285 долларов, в зависимости от выбора страны от отправителя и комплектации. За свою стоимость планшет обладает вместительной батареей на 6500 мАч, передней и фронтальной камеры на 2 мегапикселя, размером экранов 10 дюймов, оперативной памяти на 4 гигабайта и основной на 64 гигабайта, дисплей с расширением 1920 на 1200 пикселей. Четвертое место занимает Xiaomi Mi Pad 3, которые заказали уже более 1120 штук. Планшет обладает экраном размером в 7,9 дюйма, батареей емкостью в 6600 мАч, фронтальная камеры на 5 мегапикселей и на 13 мегапикселей передней. Объем памяти планшета составляет 64 гигабайта и 4 гигабайта оперативной. Стоимость этого шестиядерного планшета составляет от 247 до 259 долларов, в зависимости от выбора комплектации. Третье место занимает безымянный планшет, который заказали на 20 штук больше, чем предыдущий планшет, а именно 1146 раз. Ноунейм no Name обладает следующими характеристиками. Оперативкой в 4 ГБ и основной памятью на 64 ГБ, 8-ядерным процессором, 10-дюймовым экраном и расширением дисплеем 1920 на 1200 пикселей, батареей на 6000 мАч, стоимость данного Ноунейма no от 108 до 126 долларов в зависимости от комплектации. Второе место занимает class t class T-80H, его заказали уже свыше 1320 раз. Этот 8-дюймовый планшет самый дешевый в этом топе, его стоимость от 63 до 71 доллара в зависимости от комплектации. За свою маленькую стоимость планшет обладает следующими характеристиками. 4 процессором, батарей на 3500 мАч, основной памятью на 8 ГБ и на 2 ГБ оперативной. Также расширением дисплеем 1280 на 800 пикселей. И самый продаваемый планшет на Алиэкспресс это ноунейм no производителя BDF, его заказали более 1720 раз. Этот 10-дюймовый планшет обладает следующими характеристиками. Четырехъядерным процессором, памятью на 16 ГБ и на 2 ГБ оперативной. камеры на 2 мегапикселя и расширением дисплеем 1280 на 800 пикселей. Стоимость планшета составляет от 89 до 108 долларов, также в зависимости от комплектации. А на сегодня все, если произвелся какой-то планшет, то все ссылки на планшеты находятся в описании под видео. Также не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Топпер, всем спасибо, всем пока. Давно хочешь зарабатывать в интернете, но кругом сплошной лохотрон? Прямо по ссылочке в описании, переходи на сайт и учись зарабатывать 100 тысяч рублей в интернете с завтрашнего дня. Ссылочка есть в описании.